В 2019 году в Германии произошло такое нашумевшее событие, когда немецкие власти на нескольких землях провели контртеррористические, контрэкстремистские какие-то мероприятия, и заголовки тогда пестрили, что значит, задержаны чеченские исламисты, чеченские исламисты, все евро там всевозможные, особенно российские, издания, говорили о каких-то чеченских исламистах. Тогда я сделал интервью с одним из действующих лиц, с, так, так сказать, с чеченским исламистом, с человеком, который был в этом обвинен. Его а, зовут Зелимхан Байсенгуров. Вы можете посмотреть а, это наше интервью. Ссылка появится где-то вот здесь. И а, тогда Зелима и еще ряд Лиц, человек 5, по-моему, их задержали. У них были проведены обыски, были проведены обыски у их родственников. Но все закончилось тем, что и Зелима, и остальных обвиняемых сразу же отпустили, им не было предъявлено никакого обвинения, у них не было изъято ничего запретного, их просто отпустили. На этом эта история, собственно, и закончилась. Но никакого опровержения этим заголовком, ничего подобного мы, конечно же, не увидели. Мы не увидели никаких извинений со стороны э, немецких властей. И вот сейчас прошло уже более двух лет. Дело, насколько я понимаю, не закрыто. И поэтому я решил сегодня спросить у самого Зельмхана, на какой вообще стадии сейчас находится э, этот процесс, что там произошло. Я попрошу тебя говорить чуть-чуть громче, чтобы было хорошо слышно. Давай начнем немножко с предыстории. Я, я, в принципе, уже рассказал, что вы были задержаны, затем вы все были отпущены. Расскажи после этого, в течение двух этих лет, что вообще происходило? Вы, были ли какие-то процессы, допросы? Был ли у вас суд? На какой стадии сейчас находится это обвинение? как я знаю, сейчас, ну, со слова облака, они сейчас говорят, что у них пока идет следствие уже два года, и конкретное, конкретное решение, чтобы там, чтобы конкретно, что-то какие-то доказательства были, чтобы начать это дело в суде, чтобы с разбираться, были, такого еще ничего, такого не было сейчас. Мы просто ждем, адвокат там запросы делают, а в что ну, что там, как там. Они просто отвечают, что пока идет следствие. А вот с того момента, как вас задержали и отпустили, какие-либо процессуальные действия происходили? Вот, то есть тебя допрашивали в рамках этого дела следовать или больше после этого? За эти два года, Какую работу они делают, что они делают, как они делают, конкретно что-то А ты можешь немножко рассказать о подробностях? Вот ты, с материалами дела ты ознакомился. <сосы> а, ну, есть в этом что-то, а, что справедливо вам, допустим, предъявлено вообще, к оценка? Ну, они там изначально пишут, что в то время, когда мы с там и полицейские которые там стояли, что они сделали, это, подали это заявление, что они касаются, что готовятся там, покушаем, снимаем, и после этого они вот как они там материалы дела рассказывают, они подали возле с эту машину, потом утром нашли ее, и, и все после этого как обычно, как я ранее, они там забрали с телефона, и то, что они там нашли, это единственное, что они вот ссылаясь на это видео, они вот все это дело вот так и описывают, что, что они как там пишут, якобы из-за этого, из за то, что они там вмешались, в этот день озабрали. То есть они типа бы предотворили, предотворили вот этот момент насилия. Короче, знаю, а само вот это... Сам вот, вот этот процесс, который сейчас идет, там, ну, что, как они там следили, что они, как да, прослушивали, что, что ну, то, что им показалось вот, их что... подожди-ка минуту. У нас, что у нас в чате пишут, что тебя не слышно. Напишите его, вообще не слышно или плохо слышно? Лучший звук стал погромче а все понял его слышно просто нужно сделать чуть-чуть громче хорошо сейчас я... чуть -чуть ближе сделаю, я сейчас. так видно меня да ага. окей вас обвиняли в том что вы собирались якобы совершить нападение на синагогу или синагоги в германии из тех материалов да. которые ты увидел там вот помимо того случая, что вы ехали и снимали, ну случайно ты снял на камеру эту синагогу, mm -hmm. помимо этого случая в этих материалах есть что-то, что, что могло, могло бы быть воспринято с вашей стороны как подозрительные действия. Может быть вы часто собирались вокруг какой-то синагоги или что-нибудь было там? Нет. Вот единственное, за что они цепляются, это вот это видео, видеосъемка, которую я снимал. А так, есть, конечно, моменты э, такие, типа, мы думаем, что вот он хотел сделать так, всяк, вот это, например, одно такое, такое, там, я, короче, телефон я купил, один телефон я купил, но это было уже после того, как они нас забрали, я себе телефон купил новый, этот мне не понравился, этот телефон, я через два дня его продал, и другой сразу купил. А в этот момент они за мной следили, оказывается, они там пишут, что я... Специально меняю телефоны для того, чтобы я, они не смогли меня послушать и, и понять, что, ну, что я пытаюсь сделать. Типа, я вот так делаю специально, вот, свои догадки они там пишут. Если я куда-то поеду, например, они говорят, что мы думаем, что он поехал туда забрать какое-то оружие или там ну, захоронить какое-то оружие. Вот, вот такие вещи они там пишут. А конкретно, что вот, вот так фактов у них никаких нет. А, а я имею в виду, вот причиной, чтобы вас подозревать в том, что, ты, что вы собираетесь напасть, вот причина, кроме этой съемки синагоги, еще что-то там есть? Нет, вообще ничего нет. Получается, вы просто, ты, точнее, случайно заснял на камеру синагогу, mm. с этот момент они посчитали подозрительным, и с этого момента они начинают дальше уже за вами следить, и вот это вот это все обвинение. Да, вот в вот сентябре 2019 -го года они нас забрали на второй день, это после этой съемки было. Потом они забрали, ну, это посмотрели вот эти телефоны наши, и получается уже в январе, через ну, почти полгода, получается, они вот в квартире залетели, и там еще раз у нас телефоны забрали. Вот. И все, с тех пор тишина, никакого допроса, ничего. Просто так ждем. И не закрывают они это, это дело, и до суда тоже не доводят. Просто на вот, а, возбуждённый вид. А вот помимо тебя в этом деле еще пять человек, по-моему, да? Да-да. А, это только в отношении тебя больше не было никаких допросов, или их тоже больше не допрашивали, никаких действий не проводили? Одному, как я знаю, они там сделали решение, что было незаконно то, что... К нему они залетели, то, что именно вот этот обыск, что они у него сделали, то есть, ага. то есть прокуратура там дает же разрешение, там, ордер на, на обыск, вот этот, то, то есть, этот обыск был вынесен незаконно. Вот, вот это они сделали и все, больше ничего не было. Никого не оправдали и не обвинили. Но из этого дела в качестве знаю, подозреваемого, он, он не исключен. Нет, не исключен. Хорошо, теперь я хочу понять. Два года следствия, ну, даже по самым таким громким делам, очень сложным делам, даже по убийству Хангашвили, дело идет гораздо меньше, чем а, два года. Вот на, на протяжении двух лет они должны были уже давно это дело либо передать в суд, либо его закрыть. А есть ли какие-то действия твоего адвоката? Он задает им эти вопросы. Как они отвечают на этот вопрос? Что они вообще собираются делать? Передавать это дело в суд или все-таки закрывать? Какие-то есть прогнозы по этому поводу? Нет, вообще никаких прогнозов там вот Много раз она запрашивала на адвокат, и требовала, чтобы телефон вернули, и требовала, чтобы они или закрыли, или до суда довели это дело. Но они говорят, нет, у нас идет следствие, и мы сейчас не можем вам ничего сказать, вот так это стоит. А когда я спросил Адвоката, там какой-то срок есть это следствие, чтобы оно ограничено, чтобы когда она говорит без ограничения, там, здесь такое законие, что они могут и 10 лет возбудить, дело и 10 лет там, ждать и говорить, что нет, мы, у нас следствие пока продолжается. Но всякие какие-то они, вот эти базы, я не знаю, у них полицейские, они меня закинули как угроза государства. То есть, если меня тормозят там на улице, если пробивают, все, там подкрепление подзывают, там шманают полностью. Это вот. все есть. Как, как, как раз я говоря, хотел да. вот этот следующий мой вопрос был по этому поводу. Есть ли какие-то ограничительные меры? Допустим, ты живешь так же, как ты жил до этого, или может быть тебе. Ограничили там возможность выезда. Я, я знаю, что ты имеешь статус беженца в Германии. То есть у тебя есть какие-то ограничения по твоим правам? Так, таких нет, чтобы, чтобы там меня не упускали такого. есть, если вот были случаи за эти два года, когда я за пределы на Европу вылетал, и меня на самолетах не пустили. И они просто запустили на этот самолет и сказали что сначала должны попросить там разрешение у прокуратуры вот я потом подождал пока они там попросят у него, там, разрешение они раз... тот разрешил по ходу и на этот самолет я опоздал они просто на следующий самолет сами билет купили вот такие есть такие опасаются я. Mm -hmm. Такие моменты бывают, когда на улице останавливаются, когда уже пробивают, чтобы так... Даже случаи были, когда это в Австрии, там, не... полгода или год назад, я не помню, там... Турористический проект был по мидным, там один стрелял, ночью вышел. Вот такой случай в Вене, по-моему, было, сейчас недавно. Да-да-да, я помню. Это действие, когда уже там шло, Вене. Я нахожусь здесь, в Берлине, они в три часа ночи я спал, они позвонили, сюда приехали, и, они менты и, и проверяли дома я, или же, Нет, короче, если, когда я спросил, в чем дело, они говорят, там, типа там суета идет, и. Нет, Проверить, и думали, что... ну, то есть ты это внесен у них, получается, какую-то базу данных, лиц склонных, так скажем, к каким-то террористическим действиям или каким-то бандитским. Ну, В общем, ты в зоне риска находишься. И все это, они... это все происходит только лишь на основании того, что ты ехал по дороге, снимал на камеру окружающие как бы, улицы, и случайно в твой кадр попала Эрогога. Но вот именно это больше ничего нет. Там, если хотя бы малейшее хотят, там, если... Но они, я, я думаю, что они сто процентов знают, потому что два года, если следить за человеком, они даже камеру установили у моего подъезда, там они -то тоже пишут, что там камеру установили, куда я пошел, куда я пошел, и все-все, они там пишут. Я тоже удивился, как так можно следить. За эти два года любой человек, если у него какие-то мысли какие-то есть, это по-любому выявится. А у них нет насчетов, если бы вы были, бы они бы задержали под арестом, так сделали бы, если бы опасались. Они знают, что с моей стороны никакой угрозы нет. А когда, а, когда, вот. когда вот в вас задерживали, у вас, по-моему, изъяли телефоны, если я не ошибаюсь, эти телефоны вам вернули? Yeah. И первый раз, который забрали, и второй раз, который забрали. То есть телефоны до сих пор в рамках расследования находятся у них рука? Да. Yeah. А вот в этих материалах, которые ты получил, да, копию, там есть какая-то информация, что они обнаружили, допустим, в твоем телефоне, какие-то экстремистские материалы, что ты там планировал, yeah. может быть, что-то что такое проходит? Вот кроме этого видео, ничего не там они даже пишут, что когда они вломились в квартиру после обыска никакие записи, никаких планов, ничего э, подозреваемого, что они не, не нашли вот так у них акты заканчиваются эту, ну, эту работу, которую они делали. Единственное у них там э, что было, но они потом уже узнали и тоже это там они пишут, что у меня там фотографии были, это дав... давные фотографии, это где ну там в Грозном, в страйкболе, какой, бы, там я играл, у меня там были фотографии, и они эти фотографии тоже доложили, сказали, что это настоящее оружие, и что якобы я, как бы, я где-то здесь это тренировался. А, по потом поводу... что это действительно, что это не было так, и что это было действительно, это игрушки, короче, и, ну, ничего опасного нет. А вот э, в твоем деле э, миграционном, то есть то, что тебе предоставлено убежище, э, в, по этому вопросу какие-то проблемы у тебя были? Может быть они попытались лишить тебя этого убежища? Что-то такое было? Да, там тоже, в этот, ну, здесь там, миграционная служба тоже меня, ну, в этот период это было, они меня тоже вызывали. Этот процесс, они как со слов моего адвоката, они начали этот процесс, думая, что действительно что я где-то замешан, чтобы отобрать параллельно там, посадить меня параллельно отобрать эту вещь, и вот так они и у них это короче не получилось, потому что у них никаких доказательств нет, нет вот так. Но там были, были моменты, что они пытались, короче. Но этот процесс ты выиграл. Да, этот процесс даже не начался. Да, они да, попытались, да. и все, сразу задние ключи. А как, какие у вас, я имею в виду, у тебя и у адвоката, может быть, у остальных занимаются, какие у вас вот, дальнейшие планы и вообще какие действия? Вы сейчас просто вынуждены ждать, пока они доведут это дело до какого-то логического конца, либо в суд, там, либо прекратят. Либо вы параллельно предпринимаете какие-то действия, может быть, вы подали там встречный иск, или что сейчас происходит. А, адвокат подавал вот этот их суд, а, здесь, Велинский суд подавала, что, что то, что они сделали, это было незаконно по отношению ко мне. То есть то, что они забрали, у меня телефон, и во второй раз, что они ко мне с обыском пришли. Вот, это, вот эта жалоба была, но суд сделал решение, что это не было незаконным, что это было все законно, так как и они все это описывают так, как я поехал там рядом с синагогой, там снимал ее, и что есть опасно, что я какой-то план-план там делал. И они там вижу, что они три дороги там определяют, через навигатор показывают, три дороги к этой мечети, которые мы ехали, и они говорят, Почему они выбрали там именно эту дорогу? Вот это нас там вводит сомнения, короче, из-за этого там, мы были, ну, они были уничтожены, там, обыск, все эти телефоны. А вот твое, а, твое ощущение, они реально думают, что, что вы собирались на что-то напасть там, на эту синагогу? Или это все-таки какая-то игра для чего-то, для там опорочивания? чеченцев для того, чтобы выдать вот все-таки нас? Твое мнение, они реально думают, что пытались, но, пытались напасть? Ну, первый раз, когда они нас забирали, там я, да, я думаю, что действительно они вот подумали, да, потому что они там описывают. Там богатые люди там поезжали, снимали. И на второй день, на утро, же, они сразу, там, сразу это действие сделали. И там, когда телефоны называли, когда они увидели вот это видео, они сразу там друг друга посмотрели и говорили, «Все, что ли?» вот Такая реакция у меня была. «Все, что ли? Больше ничего нет?» Я говорю, «Нету, короче». И все, они там и поняли, что вот никого там этого не было. А вот когда во второй раз они когда залетали, уже с журналистами, уже с камерой, там «Давайте его сюда приводить и сюда сажать, где там как будто фильм снимают, туда-сюда, эти репортеры тоже бегают». Вот тогда я уже понял, что это то ли опорочно, я не знаю, то ли ну, какой-то коварный план у них в этом деле был. Но сто процентов они знают, что ничего, то, что они там пишут, что рядом даже нету, то, что в синагогу хотим напасть. Там, они это знают сто процентов. У тебя есть связь, ты общаешься с другими остальными фигурантами, подозреваемыми? Да, я... Да. У них тоже нет никаких новостей, то есть их тоже, ну помимо того, что ты сказал, что одному было признано, что они незаконно провели обыск, помимо этого у них тоже нет никаких новостей. Нет. Угу. Вообще вот как это началось, так и стоит там. Да. Как вы считаете, вот два года прошло, <laughs> сколько еще нужно будет ждать, чтобы получить хоть, ну, чтобы это дело было доведено до какого-то логического конца то есть сколько есть ли какой-то прогноз от адвоката допустим сколько нужно будет еще да ну адвокат говорит что, что ну, они там тоже ссылаются типа коронавирус там все такое там сейчас замедлилось это дело так как ограничения все такое шубы там же надо все это делать а, адвокат на ну, это тоже ссылается, но ну, она каждый раз не говорит максимум полгода, и сейчас вот так четыре раза получается, два года. Она тоже походу не, не знает. Может быть а, Поскольку дело было очень громкое, оно освещалось во всех СМИ европейских, особенно а, русскоязычных и освещалось с подачей, что это вот исламские, чеченские исламисты. Ты в данном случае чеченский исламист, один из тех самых чеченских исламистов. И поскольку это настолько громкое дело, и опровержения этому никакого не было, может быть, есть смысл проговорить это в том числе и с адвокатами, провести какую-то пресс-конференцию с теми, теми же самыми, самыми журналистами, показать все эти материалы уголовного дела, показать абсурдность э, этих обвинений. И пора как-то через э, СМИ, через общественное мнение начать давить э, э, правоохранительные органы Германии, чтобы они все-таки, во-первых, прекратили незаконное э, преследование, во-вторых, чтобы они все-таки это имя, которое они, этот ярлык, который они повесили на вас, в вашем лице и на, в целом на чеченцев, потому что мы так это воспринимаем, когда видим сочетание слов чеченские исламисты и чеченский исламизм у нас это мы понимаем что это бред пред... может быть стоит как-то посоветоваться и провести подобные мероприятия как пресс-конференцию какую-то акцию протесты и так далее ну, можно еще постараться но я думаю ну, один раз пару раз можно сказать я Постарался это сделать, я там тоже выходил из местных журналистами разными канала, каналами. Я не буду называть, какой именно канал, но, я, но один мне вот так ответил, что им не интересно делать репортаж, что чеченцы не террористы. Нам интереснее делать репортаж, что чеченцы террористы. Вот так он мне ответ попрямую. То есть он говорит, мне не интересно там. Говорить там, что чеченцы не террористы. Ну, они им, типа, выгоднее говорить, что да, они террористы. из-за этого. Ну, там, походу, не знаю, больше, походу, там, публика больше. Я, в принципе, понимаю, что заголовок чеченский «Исламисты», он более громкий. Конечно, его хочется читать, сразу же хочется на него кликнуть. Но я думаю, не менее громким был бы заголовок, что правоохранительные органы Германии фабрикуют уголовные дела просто так, и вешают яблоки чеченских исламистов на людей, которые не сделали ничего плохого, и потом два года не могут признать, что они незаконно там, преследуют людей. Уже давно можно было бы это признать, извиниться, а, дать какое-то а, сообщение от, от, от, на своем официальном сайте там, или где-то, чтобы эту, эту страницу закрыть. Ладно, я благодарю тебя, Зелен, за это интервью. Мы будем следить за этой ситуацией, будем а, пристально наблюдать. Я надеюсь, что немецкие правоохранительные органы в конечном итоге все-таки признают, что это дело было сфабрикованным и а, все обвинения с вас будут сняты, и с различных баз данных тебя тоже исключат. Маха, конечно, маловероятно, но будем на это надеяться. Так. سأنفور جس الصيون إن تغريني يا قدسهم تغريني سأزيل سدودا